Всем привет! Сегодня мы играем вот в такую машину. Что это за машина, Дим? Это человек паук, да? это а голубая. Тебе нравится голубая? Она двух цветов. Давай покажем всем. Это инерционная машинка такая интересная. Давай запустим. Я, я, я. запустишь. Можно я попробую запустить? Давай. Так. Она так прикольно отталкивается от стенок. Давай, я к запускаю. бы а? а побыстрее сможешь? Куда я уехала? Так, поехали. Тебе нравится машинка? Да, да, да. Человек... О, у него колесо отвалилось. Давай будем ремонтировать. Так. Всем спасибо за просмотр, друзья. Пока пока. пока, пока. А мы будем играть. А мы будем играть.